Здравствуйте, как эзотерика объясняет приметы, типа птичка в дом залетела, паук спустился с ниоткуда и так далее. Паук спустился к гостям, птичка залетела, тоже к гостям. Если птичка ударилась в окно и перед вами упала и умерла, умрет старший родственник. Доброго дня!